Народ, всем привет, с вами Dark Spirit. Наткнулся сегодня в интернете на очень интересную статью. Она короткая, это инсайт по поводу нашей студии 1S Game Studios, которая, как оказалось, по слухам, готовит еще один проект. Соответственно, у них есть L2, у них есть Калибр и будет еще третья игра. Кстати, на прошлом видосе, ну позапрошлом, я вам не рассказывал, игра должна была выйти еще на ВК-плей, но мне в комментариях под одним из видео Альберт написал, что, ну когда у него спросил по этому поводу, он написал, что переговоры прошли, соответственно, неудачно и на вакоплей, к сожалению, игра не выйдет. То есть вы знаете, я стримлю еще на вакоплей, поэтому не забывайте подписываться еще и там, переходить там меня смотреть, если вам, конечно, интересно. Так вот, инсайдер сообщает, что один из Game Studios разрабатывает игру по вселенной сказки Старой Руси, Романа Папсуева. Если вам интересно, я могу постараться больше найти информации, соответственно, и про это, про старые сказки Руси. Более подробный видос могу записать, если что, пишите, если соберет много видео лайков, если людям все-таки это интересно, я могу этим заняться. Так вот, эта новая франшиза основана на цикле книг сказки Старой Руси. В принципе... Статья здесь не очень-таки большая, в основном просто отсылает нас к тому, что э, будет вот такой вот сеттинг. Непонятно, в каком стиле игра будет сделана. А мне лично складывается, что это будет э, какая-нибудь rpg вид сверху. Мне кажется, как-то так это будет выглядеть. Мое личное ощущение, что это будет просто обычная rpg я помню, как же, мне сейчас рандомно пишу просто по-быстрому, я не помню, была какая-то у нас тоже, по-моему, по вселенной Лукьяненко, по-моему. Алмазный деревянный меч, я вспомнил, есть игра тоже по, по авторам, по русскому автору сделана, очень хорошая серия книг, если кому интересно посмотреть, когда-то я начинал играть, но вышла вроде неплохая, не вау, конечно, как, но достойный проект по офигенной серии книг. И мне кажется, что-то вроде этого будет и у нас. Что-то вроде алмазный деревянный меч. Если вам интересно, можете поискать в интернете, как эта игра выглядит. Что-то вроде вот этого будет. Ну попробуем даже вот так вот сделать. Давайте посмотрим картинку. Давно, кстати, это было. Уже забыл про эту игру. Вот такого плана игра у нас. Мне кажется, что-то вот в этом вот роде будет. Что-то вроде Дьявола, но, но на минималке. Возможно, какой-то такой проект у нас будет. В общем, если что, пишите. Будем рыться дальше. Ну и естественно, как тут написано, что учитывая раннюю стадию разработки, релиз может состояться не раньше 25 года. Но ну, может быть что-то уже мы узнаем и в этом году, либо в следующем какие-то сливы по-любому должно быть. Главное, что новость уже есть. Все, пока-пока.